Одну минуту и 15 секунд. В новостях ТВК финансово бензиновый коллапс, куда исчезли деньги клиентов отдельного отдельно взятого банка и автозаправочной станции. Мошенничество или внутрикорпоративная путаница. Клиенты сети АЗС «Газпромнефть», которые этим летом рассчитывались за топливо по картам «Альфа-банка», внезапно оказались должниками. С зарплатных или кредитных карт исчезли средства за весь бензин, оплаченный за последние месяцы. Кто-то ушел в минус на 6 тысяч, например, кто-то на 27. По версии банка, двойных платежей быть не могло. Однако клиенты уверены в обратном. Транзакции, осуществленные красноярцами полгода назад, повторились в октябре с точностью до копейки. Более того, на эти долги уже начисляется пеня. Держатели карт десятками приходят в отделение банка и пишут претензии. Баланс был положительный, сняли какую-то сумму, и баланс ушел в минус, ощутимый. То есть, там, минус 9 тысяч, говоря, да. И, естественно, чтобы не начислили какие-то штрафные санкции, нужно каждый раз ехать в банк, писать заявление о том, что мы не согласны с какими-то действиями на счету на нашем, чтобы нам не начисляли какие-то штрафные санкции. Но это же отнимание нашего времени. Мы в прошлый раз простояли два часа, чтобы написать заявление. Вся эта ситуация напоминает вот покупку хлеба. Например, вы ходите в ближайший магазин, покупаете хлеб полгода. Через полгода заходите и кстати, мы с вас деньги не брали, то есть верните нам. И списывают с вас деньги вторично. То есть Альфа-Банк конкретно не может подтвердить ничего, то есть, потому что возвращал деньги назад нам на счет. То есть в такой серьезной организации, как Альфа-Банк, то есть такие якобы не фиксируются операции. У них нет за задвоения списания на самом деле, из а, них списывают средства, которые не были списаны в тот момент, э, а в чем вина, то есть вот, мы, наверное, ну, я на данный момент не предполагаю информацию, то есть там Газпром должен был ответить, то есть у эквайринга были проблемы, насколько я знаю еще. Новости ТВК направили запросы и в банк, и в «Газпромнефть». Интересно, что повторные списания проходили на выходных, когда обслуживающие компании не работают. Это наталкивает клиентов на мысли о мошенничестве. Следите за выпусками новостей, ну а мы продолжаем следить за развитием этой истории.